Последний раз в этом году я еду на этой малышке. На улице за бортом минус 5. Погода прекрасная, тысяча легко. Всем хорошего настроения.